Уважаемые дамы и господа, прежде всего хочу сердечно поблагодарить Ее Величество Королеву за приглашение и за то, что у нас есть возможность сегодня встретиться. Городские власти Амстердама, господина бургомистра за очень теплые слова приветствия в адрес нашей делегации и в адрес России. К сожалению... Я и мои коллеги политики сегодняшнего дня не такие основательные, как политики прошлого, поэтому я не могу отправиться на судостроительную верх, как Петр I, и начать там осваивать какие-то ремесла. Но я рад возможности встретиться с теми людьми, которые активно работают в Российской Федерации, работают успешно. Это приносит существенный вклад и в развитие европейской экономики, в развитие экономики вашей страны и Российской Федерации. Нидерланды уверенно входят в число главных инвесторов России. И хотел бы особо поприветствовать промышленников, бизнесменов, которые уже работают на российском рынке. Я рассчитываю, что наша встреча будет способствовать дальнейшему росту вашего интереса к российской экономике. К этому призывают и, призывают и факты, цифры. Известно, что начиная с XII века голландские купцы занимали главенствующие позиции во внешней торговле нашей страны. И вот здесь господин бургомистр упоминал о том, что во время приезда Петра Первого голландские купцы рассчитывали на особые отношения с Россией, на особые преференции, в том числе и при передвижении товаров. И нужно сказать, что они такие преференции получали. На протяжении столетий наши отношения развивались успешно. Мы всегда с восхищением именно с восхищением смотрели за то, как ведут дело голландские предприниматели, с восхищением смотрели на их благоразумие, честность, трудолюбие и открытость. Сегодня наше экономическое сотрудничество также успешно развивается. По итогам семи месяцев этого года двухсторонний товарооборот приблизился уже к 15 миллиардам долларов, и у нас есть все шансы рассчитывать, что мы выйдем э, за рубеж 20 миллиардов, скорее всего, это будет оборот в 25 миллиардов долларов. Напомню, что в прошлом году это было всего 16,5 миллиардов. Мы каждый год прирастаем на, э, на, на рекордные цифры. За последние пять лет объем капиталовложений, голландский капиталовложений в российскую экономику, увеличился... Не на 20, не на 30 процентов, не на 40, а в 20 раз. В 20 раз. Это вообще рекорд, абсолютный рекорд. Особенно важно, что более двух третей этих вложений приходится на прямые инвестиции в российскую экономику. Правда, основная часть этих инвестиций пока сосредоточена в топливно энергетическом комплексе. Но капитал Нидерландов начал активно осваивать и другие сферы российской экономики. Плодотворно сотрудничает с регионами России. Наибольшей привлекательностью пользуются Архангельская, Калужская, Мурманская, Новгородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Свердловская и области и Башкортостан. У нас вот здесь присутствует в составе нашей делегации и губернатор Свердловской области и губернатор Калужской области. Например, только между Голландией и Свердловской областью товарооборот в минувшем году составил более 675 миллионов долларов. Вот я знаю точно по Петербургу, это около 400 миллионов долларов. В целом неплохие показатели. Сегодня открываются благоприятные возможности для реализации совместных проектов в области высоких технологий. Интерес к ним есть как у голландской, так и у российской стороны. Мы заинтересованы в создании венчурных фондов, в тесной производственной кооперации в наукоемких отраслях. В ходе этого визита мы подпишем совместную программу действий между Россией и Нидерландами на 2006-2007 годы. Ее цель в том числе дальнейшее развитие взаимных инвестиций. Продолжится также работа над новым соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. Я знаю, что здесь достаточно сложный диалог идет между нашими экспертами. Надеюсь, что он закончится положительно и с хорошими результатами для обеих сторон. Убежден, что. Для вас не менее важным является инвестиционный климат в самой России. Не сомневаюсь, что вы внимательно следите за развитием экономической ситуации в нашей стране. Тем не менее, хотел бы буквально в двух словах отметить самые важные, на мой взгляд, цифры и тенденции. По итогам 2004 года прирост валового внутреннего продукта в России составил 7,2%. В этом году этот показатель ожидается на уровне 6% годового роста. Отмечу, что в течение последних лет экономика России развивается, прирастает в среднем, в среднем каждый год не менее чем на 6,5% в среднем по пяти годам. Внутренний спрос ежегодно увеличивается, что говорит о росте реальных доходов граждан и объемах потребительского кредитования. В 2005 году Россия безболезненно прошла пик платежей по внешней задолженности. В январе было проведено досрочное погашение остатка долга перед Международным валютным фондом. А в июле-августе текущего года также досрочное погашение части долга Парижскому клубу кредиторов. Золотовалютные резервы Банка России значительно превышают объем государственного внешнего долга и составляют свыше 150 миллиардов долларов. По показателю внешнего долга к ВВП страны Россия сегодня не только вышла на показатели европейских стран с развитой экономикой, но некоторые из них значительно обгоняют. Таким образом, достигнута финансовая стабильность обеспеч обеспечивается. Одновременно профицит и федерального бюджета и платежного баланса. Большое значение мы придаем защите прав собственности, совершенствованию налогового и таможенного администрирования, развитию малого бизнеса, дебюрократизации экономики. Если я говорю, что мы придаем значение дебюрократизации экономики, то значит, что мы признаем, что она еще действительно нуждается в решении этих проблем, которые существуют, к сожалению. Подчеркну, все эти шаги направлены на построение транспарентного и обеспеченного правовыми гарантиями российского рынка. Максимально открытого для международного сотрудничества и иностранных инвестиций. Уважаемые дамы и господа, это то, что я бы хотел сказать в начале. Я думаю, что мы здесь собрались для того, чтобы откровенно поговорить по всем проблемам, которые прежде всего вас интересуют. Хочу отметить, что и я, и мои коллеги в составе делегации, и министр иностранных дел Российской Федерации, министр сельского хозяйства, министр науки и образования, руководитель одного из ведущих наших банков, Сбербанка, у которого есть уже конкретные планы в работе с партнерами здесь, в Голландии. Одного из частных крупных банков, Альфа-банк, делают что там еще у нас есть? Вот э, все мы, разумеется, в вашем распоряжении, уважаемые господа, э, и надеюсь на, на, на то, что диалог у нас будет э, полезным и интересным. Спасибо большое за внимание.